Друзья, всем привет! Залетаю на CoinList Попытать удачу очередной раз Потому что здесь намечается Очень и очень перспективный проект Пройдет токен сейл Называется он Gods Shade. Это Карточная игра будет Это то, что сейчас на хайпе То, что сейчас модно Это gamify, да, To play, to earn Поэтому я рекомендую в любом случае Это видео посмотреть И вы поймете, что то этот токен сайл, если у вас получится получить здесь аллокации и приобрести токены, в любом случае, как минимум, порадует вас их сами. Кому это интересно, присаживаемся, погнали. А перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там я даю информации побольше. Также здесь я оставлю ответы на квиз, которые нужно пройти будет на токен сайлы. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы у вас была полностью вся информация. Итак, переходим на CoinList. Здесь, видите, открытая регистрация. Вам нужно нажать изучать больше и вас перенаправить на вот такую страницу. Сейчас мы включим русский язык, чтобы более... Понятно нам было. Кто первый раз слышит про CoinList, что за токен сайлы здесь, сразу рекомендую вам зарегистрироваться на CoinList. Ссылочка будет под видео в описании. И там оставлю видео, как пройти регистрацию. Вам нужно обязательно сделать здесь верификацию, потому что без верификации CoinList не допускает на токен сайлы. Это обязательное условие. Итак, Guts and Shade – коллекционная карточная игра PlayTourn, которая предлагает игрокам истинное владение и свободу. Крайний срок регистрации у нас на этот токенсайл до 11 октября. 12 С – это 15 по Москве и Киеву. И начало токенсайла будет 13 октября в 20 по Киеву, Москва. И второй вариант токенсайла это будет у нас, как всегда, уже... В 2 ночи мы уже привыкли ночами сидеть на таких токенцайлах. Это будет 14 октября в 2 ночи по нашему времени. Ну или ориентируйтесь на УТС в зависимости на ком вы, в какой стране вы находитесь. Так вот игроки этой игры будут бесплатные, кстати, имейте это в виду, будут соревноваться в эпических дуэлях, используя фантазийные карты. Они хотят коренным образом изменить принцип работы игр, использовать технологию Ethereum для этого, чтобы предоставить игрокам истинное цифровое владение, а также предоставить средства для получения действительно важных предметов. Токен газ разработан как основная валюта, газ оничейн, питающая экосистему, которая дает игрокам возможность зарабатывать и продавать инфити. То есть, выиграя карты сможете за токены ГАДС там лупашить свои инфити какие-то коллекционные, какие-то уникальные и продавать все это дело на маркетплейсе. Все это описано вот в эпической игровой экономике также у них уже продано инфити на сумму более 34 миллионов долларов есть страстное сообщество евангелистов, <сех> сектантов, наверное, да, ну и Кстати, напишите в комментариях, как вам любите вы игры играть, особенно вот, которые сейчас пошли в криптовалютном мире. Я, к сожалению, не люблю эти игры играть, но смотрю, скоро надо начинать это делать, потому что это реально <сех> выгодно. Играешь в игры и зарабатываешь деньги. Для чего удивительный рынок криптовалют, инфити, вот это хайп, Индустрия Gaming 5 сейчас что происходит это просто сумасшествие какое-то. В игре зарегистрировано, ну, думайте ребят, уже почти полмиллиона игроков. Это в токен об бета тестировании. Итак, давайте посмотрим варианты продаж. А в самом конце видео я отвечу на вопросы на quiz да, и пройдем с вами регистрацию. Ну и также напоминаю она будет у меня в телеграм-канале. Токен будет называться GATS. Э так, это боги, да, если я не ошибаюсь. Фиксированная продажа будет в первой опции 0.33.6 цента за токен. И во второй опции 24 цента за токен. Период продажи опции мы с вами говорили, да, 13 октября там и там, только разное время. И команда их не выделила у нас токенов э, в первой опции 20 миллионов, а во второй 15 миллионов вы сможете участвовать от 100 и 500 долларов максимально первой и второй опции. Это означает, что где-то в среднем, если брать, я думаю, вот здесь э, сможет получить локацию максимум до 20 тысяч участников, а здесь максимум где-то 7,5-10 тысяч участников. Но если все будут брать на 500, то и того, скорее всего, меньше. Способ финансирования, то есть вы пополнить свой кошелек, можете, как всегда, в четырех валютах это USDT, USDC, ETH BTC. Блокировка. Смотрите, очень важно, может не всем подойдет. Первые опции. Если у вас получилось взять аллокацию, вы приобрели токены, 50% процентов токенов становится свободно для вас через 90 дней. То есть 11 января 2022 года вам разблокируется 50% процентов токенов. И вы сможете их продать. Остальные 50% вам будут линейно в течение 12 месяцев э, закидывать на кошелек токен-листа. А токены во второй опции э, разблокируются только после 90 дней. И сразу вам ничего не насыпят, а будут разморожены в течение 12 месяцев. То есть вот такие есть особенности первого и второго варианта. Я буду участвовать и в первой опции, и во второй, и ответы на квиз сделаю в конце видео вместе с вами. Общая циркуляция токенов у них будет выпущено 500 миллионов. И токен ГАЗ будет служить для ускорения роста ГАЗа Ничейн путем стимулирования участия в игре, объединения новых NFT и соревновательного игрового процесса. А также будет вознагражден членом сообщества, разработчиками и создателям контента, которые носят свой вклад в расширение экосистемы. Supply, да, распределение э, их токенов. 34% идет на Play to Earn reward, 25% GATS, Unchain Rewards. 20% Community Экосистема. 7% Community Location и 7% Token Sale. Это мы с вами. И 6,5 токен Foundation Цель гудс, эндчейн. Продолжать создавать и развивать игру на долгие годы. Здесь мы видим разблокировка токенов. Да? 100 миллионов монет будет в принципе в первый год. мы видим, И дальше потихонечку токены будут с каждым годом размораживаться. То есть в первый год токенов совсем-совсем ну, будет, я бы сказал, даже немного. Самое здесь классное вот, применение да, новых NFT, это то, что вы мало что играете в игру бесплатно, так вы еще можете э, использовать свои токены GATS, то, что я говорил, для создания новых NFT. И вот эти коллекционные NFT, да, которые вы будете создавать, вы сможете продавать на маркетплейсе. ну Естественно, за них сами э, решать, какую стоимость хотите продать. Также для активных игроков да, и активных участников э, будет здесь... Такой же себе даже стейкинг, который вы будете получать вознаграждение. Ну и держатели токена также смогут участвовать в управленческом голосовании, связанном с общим развитием самой экосистемы Guts Unchain. Здесь рассказывается про саму игру. Вы можете нажать, посмотреть, как игра сама выглядит. Здесь можете почитать про саму игру, как ее играть, какие правила у нее. Здесь смотрите, в третьем квартале 2021 года на 350 тысяч долларов было тоже собрано инвестиции по цене 24 э, цента. Точно такая же, как у нас на Token во второй опции. да И разблокировка будет та же самая через 90 дней в течение 12 месяцев. А, а инвесторы это на секундочку Coinbase, Apex Capital, OX, eh, Block Dream Ventures, поэтому Nirwana Capital. Здесь, в принципе, говорит о том, что проект реально должен быть успешный. Вся эта история выпущена на ERC-20, на Ethereum. Все уникальные активы и карты, и безделушки являются токенами ERC-721, что является NFT. А сама инфраструктура блокчейна GazzeNechain построена на Immutable X. Здесь есть вся дорожная карта, которая берет начало с 2018 года, как они здесь развивались, да, как привлекали здесь инвестиции, как росло сообщество. В 2020 году здесь 100 тысяч. Было вот квартал 3, 21 уже 450 тысяч. Ну и набирает, набирает потихонечку свои масштабы. Также, что немаловажно, у них очень сильная сильная команда. Это ребята все, если вы загуглите, почитаете про них, они все что-то делали и имеют огромный опыт в игровой индустрии. То есть вот смотрите, вот последний человек, дорог. Правда, да, Он ветеран игровой индустрии с 20-летним опытом. Работал над такими названиями, как Гарри Поттер, Аватар, Последний маг воздуха, Тачки, Уничтожить всех людей, Губка Боб. Ну, то есть и Спортс Крикет. Ну, человек, понятное дело, да, ну, не вчера здесь появился. Поэтому в любом случае успех, я думаю, в этих ребят будет. Давайте перейдем на их твит твиттер, посмотрим. Uh, так, Твиттер читателей у них 35 тысяч Давайте посмотрим Уровень доверия твиттера 189 В принципе хорошие проекты за ними следят Такие как OX, The Graph Gitcoin, uh, Kibernetwork, XInfinity Протокол. Вот Protocol Какие SEO следят Ну вот, пожалуйста Тот же Саймонс Coinbase Фред Эшрам И Джо Слебин из эфириум ну, то есть это уже нам дает понять что за ними следят серьезные ребята и будем надеяться что вся эта история обречена на успех и вот если перейдете вы на сайт их можете ознакомиться кстати принять участие уже в бета-тестировании там нажать зарегистрироваться полистать почитать про эту игру если вам интересно может вы даже будете шпилить у нее и что здесь такое есть marketplace на Immutable X, да, к примеру. И можете посмотреть, что реально вот эти все истории, карточки, вот взять выбрать игру. Видите, что они стоят денег, видите? 0.02 эфира, вот эти карточки, да, которые вы сможете сами инфетишки тоже там колотить. Ну, кто в этом разбирается, кто играет, тут куча там выбрать можно, почитать об этих карточках. То есть все, все, все это. В любом случае на хайпе сейчас и продается, как мы видим, за неплохие деньги. Самое главное, что это уже работает и что это будет развиваться. И я более чем уверен, что на листе кому попадет аллокация, то тот человек в этом проекте в любом случае сможет поднять хорошую денежку. Итак, я сейчас буду регистрироваться в первой опции. Покажу вам квиз. Ну и плюс дополнительно он будет у меня в телеграм-канале. Здесь вам нужно обязательно нажать начать согласиться там с условием если вы уже верифицированы нажать продолжить выбрать свою страну выбрать регион проживания сейчас я это сделаю и вот здесь обязательные ответы на вопросы которые нужно вам сделать так первым мы нажимаем вот этот третий вариант эти варианты могут меняться ребят у вас другие быть поэтому лучше рекомендую заглянуть телеграм-канал у меня и там уже взять эти ответы на вопросы Второй вариант. Либо запоминайте, как на английском я ввожу. Второй вариант у нас Ezerium, на какой базе построен. Так. Третий вариант у нас 20 миллионов и 15 миллионов токенов выделяется. Четвертый вариант. Это будет последний. Так, пятый у нас вариант. Это будет тоже последний вариант. Шестое, это будет у нас второй вариант. Седьмое, это будет первый вариант. Восьмое, это будет первый вариант. Девятое, это будет CoinList. И десятое, это будет первый вариант. Это предупреждение о том, если вы будете создавать мультиаккаунты или, например, не проплатите выигранную аллокацию, то ваш аккаунт может быть заблокирован. Все, нажимаем continue все, есть. В первой локации мы участвуем. Также я буду да, пробовать ловить удачу и во второй локации. Поэтому, друзья, реально тема интересная. Сейчас сектор игр, он на очень большой хайп с э, собой представляет. И я не знаю, чтобы его остановить, это нужно супер какой-то медвежий рынок. Все, конечно, может быть, но здесь, я не знаю, я, я в принципе уверен, что как минимум те средства Калтере сюда мы положим то мы их отобьем. Но я здесь надеюсь, конечно, если получится выиграть аллокацию, то здесь заработать получится хорошо. Сразу токен в любом случае будет какой-то биржу залистен. Я думаю, это будет, как всегда, первая ОКИКС. Дальше, если пойдет Binance, сами понимаете, что токен то только будет расти. Будете ли вы участвовать в этом токенстайле или нет, буду рад почитать в комментариях ниже. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.